Ученые КФУ завершили подготовку номинационного досье для включения астрономических обсерваторий Казанского федерального университета в список ЮНЕСКО. Работа велась под эгидой Республиканского фонда «Возрождение памятников истории и культуры Республики Татарстан» на протяжении двух лет. Подробнее в нашем сюжете. Сбор необходимых документов начался в конце 2019 года. Тогда в рамках форума «Астрономия и мировое наследие» была подготовлена заявка на включение обсерватории Казанского федерального университета в предварительный список всемирного наследия. А в декабре 2020 года университет получил письмо от имени директора Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Михтильды Рослер, в котором сообщалось о включении астрономических обсерваторий в предварительный список. Казанская городская астрономическая обсерватория была построена в 1838 году на территории. Императорского университета, благодаря деятельной помощи ректора Николая Лобачевского. Именно здесь казанские ученые проводили систематические наблюдения астрономических явлений и сделали первые открытие. Фактическими создателями этой обсерватории являются два друга астронома – Дмитрий Дубяга и Василий Энгельгард. Последний выступил в роли мецената и подарил телескопы, научное оборудование и богатую библиотеку. В 2014 году на территории обсерватории по инициативе Ильшата Гафурова было проведено перезахоронение Энгельгарда в котором принял участие и ментимер Шаймиев. Спине, существу, дороже, На сегодня старинные телескопы-обсерватории сохраняют полную функциональность, но сейчас выступают в роли музейных экспонатов и обучающего инвентаря для студентов и школьников. Мы могли бы республику спозиционировать в том плане, что вот мы используем это есть историческое наследие для того, чтобы образовывать школьников новое поколение подрастающие за время существования астрономической обсерватории ее структура в общем оставалась постоянной однако некоторые изменения все же имеются если в прошлом опоры для определения координат были звезды на небе то сейчас их работу выполняют спутниковые системы на крыше обсерватории имеется уникальное оборудование опорная станция которая непрерывно получает информацию о своем местоположении будучи на связи с приемниками систем глоус gps чуть в стороне от корпусов обсерватории Современный Казанский планетарий. Его посещение обычно проводится отдельно от экскурсии в обсерваторию. И сюда поток посетителей выше. Подготовка номинационного досье – лишь малая часть большой работы. По включению астрономических обсерваторий Казанского университета в список всемирного наследия. Необходимо будет, соответственно, Подготовили мастер-план этой территории, язык ЮНЕСКО мастер-план, но генплан, особенно территории астрономической обсерватории МГГАД. Ученые готовятся к проведению ряда круглых столов и научных конференций, что является обязательной частью этого процесса. Например, в текущем году пройдет международная конференция по выдающейся универсальной ценности астрономических обсерваторий КФУ, а также Международный университетский форум, университеты и всемирное наследие. Помимо этого, предстоит работа по популяризации объектов и информированию о них. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз.